вот. А хуже, чем мои ожидания там были, ничего не случилось такого. А есть что-то, что, что не понравилось? Да, есть. Я <соспорядок> в море зашла только по колено, а хотела <соспорядок> полностью. Вода очень холодная, и а я очень не люблю холодную воду. Вот. Но зашла по колено, хотя бы уже <соспорядок> уже плюс.